Перки, как и оружие, довольно таки индивидуальный выбор, в котором учитывается ваш стиль и манера игры. Ни для кого не секрет, что под определенный режим желательно выбирать свои перки для максимального эффекта и результата. Еще прикольно комбинировать их, чтобы на выходе фул сет получился продуманным и укомплектованным. Мы конечно все разные и нас уже смотри как много, если ты еще не оформил подписку, то не стесняйся залетай, а еще не забудь шибану кулакищ, потому что я сейчас знаешь, что скажу? Знаешь? Ну, конечно же, знаешь. здорово мужские мужчины! Не думал, не гадал, что на создание этого киноматериала меня подобьет всего лишь один перк, который я открыл по приколу. Причем я сразу был настроен как-то скептически к нему, и как ты уже понял, речь идет о новом перке пополнения. Забегая немного вперед, хочу сказать, что я настоятельно рекомендую его открыть, потому что неизвестно, когда он появится в кредитном магазине. Так вот, например, у меня часто спрашивают, как открыть терпеть с которым я постоянно бегаю сейчас пока никак мужики в свое время вроде тоже нужно было задание выполнить чтобы его получить сейчас пока что его никак не получить как я уже говорил остается только ждать его появления в этом же кредитном магазине значит перк пополнение если ты еще не получил его то бегом выполнять задание благо они там не очень сложные так что я думаю каких-то мега жестких трудностей у тебя не возникнет в чем собственно при колдес этого перка. Дело в том, что он рефрешит наши металки и тактические гранаты всего за 45 секунд. А еще, если вы играете с метательными топорами, то дополнительно у вас будет еще один топорик. Правда, не сразу. Нужно будет подождать, пока он появится. Вроде бы обычный перк, да? Но я вам скажу, что ничего подобного. Ну, по крайней мере, лично для меня. Сейчас я тебе объясню, почему. Дело в том, что самые внимательные, брата-братья, которые кулак под этим кинофильмом, знают, что я частенько бегаю с перком Шрапнель, который дает два бенгальских огонечка, которые я, естественно, применяю за всеми требованиями пожарной безопасности. Один хрен мне этого мало. Кстати, кто не знал, почему я выбрал термит, а не молотов сетап? В общем, первое. Термит дальше летит, чем молотов, термит клеится на вражеских чувачков и еще и микростанет. А еще он моментально наносит урон без всяких задержек, а это важнейший показатель в бою. Поэтому, рассказав всю вот эту небольшую подноготную, я показываю вам свою комбинацию перков, с которым мне очень нравится играть в последнее время. Да, я понимаю, что это чисто вкусовщина, потому что некоторые за игру, может, ни разу бросалку не кинут, но лично мне, активно играющему с тактической снарягой, новый перк как панацея от грусти. Потому что лично у меня бывают такие моменты в рейтинге, когда ты уже приличное количество времени не улетаешь на респаун, причем, естественно, все бросалки закончились, и тут нужно атаковать некую область, но стана нет и что делать тогда? И вот благодаря именно этому перку такие проблемы уходят. Мне почему-то кажется, что чуть-чуть попозже откат бросалок сделают чуть больше, потому что 25 секунд на самом деле быстро пролетают. А еще мне кажется, что пора залететь к ангелу 88-му и зазырить гоночищу, которую он исполняет. Самые живые и балдежные киноматериалы, причем ангел красавец, что поведал людям, как можно донатить в игру с Большой скидочкой. Правда, мамкиных предпринимателей после этого ролика появилось много, так что будьте внимательны, мужики, и обращайтесь за скидкой по степишкам только к проверенным продавцам, или же залетайте к божественному мужику, который раскроет эту тайну турецких иллюминатов. Let's go! Отец по ссылочке в описании. Так, чтобы избежать вопросов про сборку на БКшку, ты сможешь ее найти вот в этом фильме по подсказочке сверху. Кстати, раньше вместо перка пополнения у меня стоял Форест Гамп, который меня тоже устраивал. Причем мне кажется, что на снайпушках его можно все-таки оставить. А вот на каких-нибудь штурмовках прям конфеточка сладкая с пиздюлями выходит с этим новым перком пополнения. Но, но, но... Как я уже повторяюсь, все зависит от стиля игры. Может тебе и с саперным жилетом нормально бегается, причем саперок сейчас тоже хороший и неплохо выручает. С ним танковать вообще круто-классно можно. Знаешь, я даже пока играл с перком пополнения задумался над топом перком по их КПД. Я правда пока еще не до конца продумал систему распределения, но это все пока что в процессе. И мне почему-то кажется, что такой топчик вряд ли будет объективным, но думаю попытаться можно. Мужики, новый перк потрясающий. Лично меня он порадовал, ведь я еще тот любитель бросалок. Поэтому после просмотра киноленты и прожатого колокольчика бегом его открывать. Потому что неизвестно, когда он появится в кредитном магазине. Да и задание не самые задротские, но есть просьба. Все-таки там одно задание, ну такое корявенькое, если честно. А именно задание, где нужно остановить серию очков врага три раза с помощью эми-гранаты. Да, оно как бы легкое, но что-то никто турели не ставит, и я просто часа полтора искалкатку, в которую были бы такие приколы. Вообще, что я предлагаю. Если будете проходить задание, выбирайте режим опорный пункт и карту гаражей. Ну или шипмент. И берите себе в Скорстрик какую-нибудь турель. Потому что, возможно, против вас попадется такой же брат-обрат, -брат, который проходит это задание. И вы сможете друг другу помочь. И поэтому, чтобы не мучиться, давайте вот такой движ замутим. Причем найти себе товарища в команду ты сможешь у меня в Дискорд-сервере, в тематическом чат-канале. Просто не забывай ссылки в описании под киношкой чекать. Там много чего интересного есть. Например, инстаграмич мой есть, если кто не знал. И еще много других приколюх. Кстати, смотри, что тут у нас. А, точно, это же рандомный комментарий. И, конечно же, топовые. Благодарочка летит Георгичу, Варпачу и Бади Мяукинов. Мяуки... Мяукинов, да, все правильно сказал, за оформленную спонсорку на данный кинотеатр. Спасибо, мужики, за поддержку, плейлист не забудьте чекнуть. А сейчас ретро-трек поставлю, а ты поставь лайкич, да и комменты пиши про свой топ трех перков. Если что, вот эти все данные пойдут на будущую киноху, так что помоги мне, брата брат Погнали! Залетай, посмотри, фильмецы, как батя играй, свой кулак под фильмом поставь, и подписку лупаж, брата-братик, на Огнянский канал Залетай, посмотри, фильмец, и как батя играй. Свой кулак под фильмом поставь И подписку лупаж брата-братик Скоро будет нас тридцать как Это, кстати, доход Всем спасибо, что рядом со мной Пукачела мы дадим. Так бывает, что сил нет Но нужно делать контент Для тебя, мой брат а брат Твое спасибо, прожатый кулак На Огнянский канал залетай Посмотри фильмец и как батя играй свой кулак под фильмом поставь и подписку лупаж брата братья Канал залетай Посмотри фильмец и как батя играй Свой кулак Под фильмом поставь И подписку лупаж Брата, братья На Огнянский канал Залетай Посмотри фильмец и как батя играй Свой кулак под фильмом поставь И подписку лупаж протопратик На Княнский канал залетай